В океане любви Все плывем мы кудись Кто в дыржин А кто десь Навет в дичь. Потому то ваш бриль Заграе ли вам расчудеснейший Хвайненький бальс <клес> <клес> <клес> <клес> Thank <laughs> you. Я не знаю, И на этом спасибо, скажи вас, кто до докинул, это его войскобрык, бородатый старик, <coughs> ибо мы сочины шучек с промтом дивы. От таки же мы дуже пеньки, А ты думал ширик. Ну вот так разберись, где тут выключить эту вою, какую